Поехать сюда, точнее поедем сюда, как раз показывать вам места съемок моего, моей франшизы «Возвращение в прошлое». Вот, там я все расскажу, поэтому я сейчас пока в автобусе, здесь уже как бы у нас уже не такси, не автомобиль, а все по Судаке, ребята. Что же, ребята, вот мы Судаке, и сейчас мы будем направляться по направлению генезской крепости, где снималась, снималась моя вся франшиза «Возвращение в прошлое». Так что немедленно, ближе к делу, меньше слов. Я, как видели, прошел уже почти пол Судака, и уже иду на Генетскую крепость, как видели на камере. Вот, видели? Скоро мы уже там будем, там, поэтому не волнуйтесь, и поэтому скоро мы будем как раз уже у крепости. Вот, ребята, мы уже и на месте, наша Генская крепость, место, где снималась наша франшиза "Возвращение в прошлое". Сейчас мы окажемся. На этой крепости, поэтому поэтому не волнуемся. И мы уже здесь. Ну что же, ребята, мы уже подходим близко. Так что welcome to the Sugdeia! И сейчас самое главное, будем направляться на нашу кассу. Так что окажемся здесь. Касса тут? Мы пришли к кассе. 1000 рублей? Да. Хорошо, сейчас, подождите. Они где-то здесь. Подождите. Мы заказываем билеты Спасибо за билет. Спасибо. Ой. Ну что ж, ребята, мы заходим на территорию нашей крепости. Что ж, ребята, мы находимся в нашей крепости. Мы начинаем вам показывать, начинаем гулять, развлекаться. Короче вспоминать моменты из фильма из всей франшизы из всех фильмов Возвращение в прошлое так что поехали Здесь как раз тоже были некоторые моменты из возвращения в прошлое 4 вот это считается что некоторые моменты на этом месте на этом археологическом археологическом памятнике должен был сниматься фильм Возвращение в прошлое в поисках, поисках изломного времени самый первый фильм Возвращение в прошлое вот, там где Дмитрий Ильянов должен был бежать со скалы в атаку со смечи, с мечами. Вот. И много снималось всего, если вы помните моменты там. В пятом фильме «Возвращение в прошлое», в «Возвращение в прошлое» опять сокровительное время, тут стоял рыцарь в доспехах в конце пятого фильма «Возвращение в прошлое». Сейчас мы идем наверх, чтобы обозревать наши высоты. Вот, видите, здесь было очень много снято моментов и было очень много сфотографировано мною фотографических фонов для хамакея в моих фильмах «Возвращение в прошлое». Вот, и сейчас мы будем подниматься как раз далеко-далеко вверх в Геннскую крепость. Тут самое снимаемое было место, снимался фильм «Викинг» 2016 года и фильм «Отелло», точнее «Отелло». Да, Шекспира. Советский фильм тоже снимался. Как видите. Ли. Как видим, на вот этом месте, когда мы сейчас идем, снимались почти все фильмы моего возвращения в прошлое. И мы побываем в так называемых местах, съемок моего ну, фильма, точнее всей франшизы, возвращение в прошлое. Тут бы снимались очень красивые фоны. У нас еще целый какая-то день впереди, чтобы поснимать наши фоны. И мы поднимаемся вверх, чтобы обозревать территории. Ноги снимать не будем, поэтому будем снимать доказательный наш чтобы будет сверху вот, и будет хорошо. Также в этой стороне, он там, он там, в этих вот окрестностях, вон там даже, вот там, почти вот там. Снимались тоже, и, фото и, фотографировались, и фотографировались некоторые фоны для моего фильма «Возвращение в прошлое», точнее для, для всех фильмов франшизы «Возвращение в прошлое», про, путеше про путешествие во времени. Тем более, это была очень модная тема была. Высоко подниматься, это вообще. Не представляю, как это тяжело подниматься на эту крепицу на самую гору. Даже когда в прошлые разы, в предыдущие годы, мне также было тяжело подниматься на эту гору. Вот склон, очень далеко, тако. А если поесть с велосипеда вниз, то тут надо, надо, быть, надо быть профессионалом так можно упасть это вообще такие склоны вообще это вообще не представить себе тяжело подниматься это вообще какая высота такие каменюки это вообще, вообще ребята подниматься нелегко И вообще это а сейчас посмотрите, какая красота. Блин, ребята, у меня уже язык заплетается от таких подъемов. Видите, какая красота. Пойдем, пойдемте дальше. Именно как раз в это место во втором фильме «Возвращение в прошлое», в фильме «Возвращение в прошлое 2. Подземельных крепостей», в продолжении фильма «Возвращение в прошлое» в поисках изломанного времени, Дмитрий Яков как раз забежал в темницу в этом месте, чтобы освободить Сергея, Серегу и Сутик -су приемного сына Иксериума. Вот. Он как раз бежал по этой тропинке и забежал вот как раз сюда. Вот, и давно, вы уже давно за, за, за, подписчики мои, подписчики мои задать вопросом, как снимался фильм Возвращение в прошлое. И давно ли, да, да, да, да, давно ли как раз нужно показать документальный фильм. Представляете, ребята, такой вот. По, от ко подъема вверх вообще высоко и очень далеко. достаточно да, целое дело. Вот, подняться и спуститься. Это вообще. спускаться надо аккуратнее, это шутка менюки. Видите? И сейчас мы уже двигаемся по направлению к нашей, ой, извините, как раз просто скользко, и тут опасно ходить, видите ли, я чуть, не, я чуть, я чуть не, спо, не спотыкнулся, как видите, извините. Если мы идем по направлению к нашей крепости, вот видите ли, впереди, которая у нас, вон там. А здесь как раз было во втором фильме «Возвращение в прошлое», в фильме «Возвращение в прошлое два подземельных крепостей» было видно, как Дмитрий Федоров на заднем плане, включив машину времени, вернулся из прошлого обратно домой. Вот, как видите был очень красивый кадр. Вот. И еще. И сейчас мы будем, будем, будем заходить в консульский замок, и как раз я объясню поподробнее самые известные моменты из моих фильмов, из моей франшизы «Возвращение в прошлое». Так что поехали. Идем через стены, видите ли. Здесь, через здесь стены, вот так, правда, в обратную сторону, шел Дмитрий Диатлов, когда была вступительная сцена в фильме «Возвращение в прошлое. Два подземелья крепостей». Вот, он ушел он вот так вот, и была видна сцена, где идет Дмитрий Диатлов. Вот, когда Дмитрий Диатлов во втором фильме вспоминал моменты из прошлого фильма, первого продолжения во втором фильме. Поэтому двигаемся дальше. Вот, как видите, тут щели. Вот, двигаемся как бы... И дальше. У нас же ждет еще много интересных моментов. Смотрим, площадка. Как видите, ли, вот тут все видно. Заходим. Да, вот консульский замок рядами Здесь как раз расположены фундаменты, где жили предки. Вот. В средневековье жили люди. И тут как бы, вот тут, в этом месте, были фундаменты, где жили люди. Это были как раз, так, называемые комнаты, где спали и жили люди. Вот... Если кто знает, вот... Меня отец рассказывал, что здесь были. В этом месте, вот тут этих вот местах, вот тут, были фундаменты, где жили люди. Ведь это экскурс не только... Ведь это, Ведь этот фильм... О фильме рассказывать не о том, как я рассказывал о моментах из франшизы, из фильмов, франшизы моей франшизы «Возвращение в прошлое». И повторюсь, ведь это фильм, который не только рассказывает о моментах из фильмов моей франшизы «Возвращение в прошлое», но и о самих исторических фактах агентской крепости. Это консульский замок И как раз вот тут, вот, на этом месте Дмитрий Дятлов, после того, как купил князя Бомарона во втором фильме «Возвращение в прошлое», он крикнул «Уходите!», а потом и ревраки, кинули свои оружие, и чискали, это без нас. Вот, и если вы помните, конечно, второй фильм «Возвращение в прошлое». В, в самой первой трилогии. Вот эти первые стены, там тоже. Это пока что мы не рассмотрим, потому что там как бы закрыто, мы не можем пройти. Потом движемся по направлению в Консульский замок. Вот. Долго рассказывать не буду, поэтому двигаемся дальше. А сейчас, ребята, мы двигаемся по направлению в Консульский замок. Я как раз расскажу о самых известных моментах из моих фильмов, моей франшизы. Возвращение в прошлое. от на студии плейтейп фильм компании. Поэтому двигаемся вон туда. А в этом моменте Сергей, Роженос из Дмитрий Вятлова, из фильмов Возвращение в прошлое, из второго фильма Возвращение в прошлое в фильме Возвращение в прошлое два подземных крепостей. Именно на этом месте Сергей поднимался по лестницам вверх. Сам конфисовский замок, чтобы войти. А здесь, здесь, в этом моменте. В этом месте Дмитрий Дятлов, прежде чем как начать битву с князем Вимароном и его стражей, он проходил именно здесь. В фильме Возвращение в прошлое два подземных крепостей. Во втором фильме Возвращение в прошлое. Возвращение в прошлое два крепостей. Дмитрий Дятлов шел здесь. Правда, герой был снят на, на Хармакее, поэтому герой шел здесь. Шел-шел, Иде... шел. Правда, герой был снят на Хармакее. И вот, и был поставлен фон, и тут герой шел с, прям здесь. Но еще тем не менее, что здесь прям вот тут, вот тут в пятом, в пятом фильме "Возвращение в прошлое" под названием "Сокровища Тавриды". Повторюсь, "Возвращение в прошлое" 5 "Сокровища Тавриды". Сам по себе злодей первого фильма, точнее пятого фильма Темнослав, шел именно здесь, в плаще и в капюшоне, убивая всех, тех, кто попадался ему на пути, как, как вот видите, именно здесь. А сейчас мы, ребята, поднимемся в наш консульский замок. Идем и поднимаемся. Ой. Тут еще дверь заперта. Пока поснимаем и море. Видите, какая красота? И какое лазурное море. Красота. Видите ли? Вот. раз это было самое снимаемое место почти во всех фильмах моей франшизы Возвращение в прошлое. Повторюсь, это было самое снимаемое место в моей франшизе в моих фильмах Возвращение в прошлое. Прошлое. Это все были мои фильмы Возвращение в прошлое моей франшизе. Вот, поэтому проходим именно сюда, надо от себя открыть, как видели? От себя, так. Наш дверь. Блин, откроем. Не открывается. Что это такое? Не открывается. Подожди, пока я лю... открою. А, вот тебя. Извините. Вот мой вход замке. Как видели? Здесь, как видели, в этом месте в моем фильме. Возвращение в прошлое два подземелья, подземелья крепостей. Дмитрий Атов осматривал территорию и вот эту всю площадь. Перед тем, как начать дуэль с князем В.Мароном. В моем фильме Возвращение в прошлое два подземелья крепостей. Он осматривал, осматривал. Ходил, ходил. И сейчас мы посмотрим экспонаты. Вот. Так. Тарелки всякие, посуда. И горшок. Вот. Всякие книги. И тут, по этой лестнице Консульского замка, как видите, и как раз по лестнице этого Консульского замка, перед тем, как... Дмитрий Вялтов сражился с Кеннезом Вымароном. Тем не менее, что и в фильме «Возвращение в прошлое 6. Новая игра», в финальном фильме «Возвращение в прошлое», Дмитрий Вялтов просто поднимался с мячом по этой вот лестнице Консульского замка. Это было и «Возвращение в прошлое 3», и «Возвращение в прошлое 6», в финальном фильме «Возвращение в прошлое». Вот. И тем не менее, что и в фильме «Возвращение в два подземельных крепостей» Дмитрий Гатлов по этой лестнице вот тут-сюда, уже в зал конкурсского замка, поднимался по лестнице. Вот, если кто не понял, вот, вот этой вот лестницей поднимался Дмитрий Гатлов. Обычно в двух фильмах «Возвращение в прошлое» — в третьем и в шестом фильме «Возвращение в прошлое» — в моей франшизе. Вот, и поэтому мы уже оказались в самом замке. Здесь, конечно, фотографировались многие фоны для моего хроматея. вот. И вот так. Тоже есть экспонаты, разное много чего. Как видите, вот здесь именно как раз и подходило. Однако также в фильме «Возвращение в прошлое 5» «Сокровищ Тавриды» в пятой части «Возвращение в прошлое» в новой трилогии, в пятом фильме «Возвращение в прошлое» «Сокровищ Тавриды», тем не менее, что в этом зале, консульском, был как раз трон князя Лемри II. Или Лемрия II. Вот, который был у нас, который на самом деле это командир леса, который остался после третьего фильма в прошлом, отправившись со своими друзьями в прошлое, из будущего, из настоящего времени, и остался в прошлом, чтобы отправить с и получив имя Лемри 2. Вот, на этом месте, вот тут, возле камина, где-то стоял, вот тут его трон, правда, наслоенный при помощи компьютерной графики в Paint 3D, вот. Поэтому тут тут. было как раз много чего. И как раз на вот этом месте, вот тут с лестницы, как раз в тронном зале, после турнира, в пятом фильме, возвращение в появился Лоух. Лоух, древний славянский воин, который был помешан магией, чтобы сообщить князю Леморе втер... Второму, Дмитрию яславу Сергею, о том, что Темнослав колдун, князь, чародей, темных сил пентазиотов, воскрешается и поднимается из своего логова. Вот. И если вы шо, не Непонятно меня, то можете посмотреть все мои фильмы «Возвращение в прошлое», включая и пятый, и остальные новые. Вот, если же вы все поймете. А так в этом месте снимались тоже фильмы. Вот, а сейчас пока я просто вам покажу по панораме. Как раз именно в этом месте, в этом консульском замке, вот тут. Вот тут. Как раз и снимались некоторые сцены моего, моей франшизы «Возвращение в прошлое». Тут было самое снимаемое место, особенно Здесь. Вот здесь пока не было этих экспонатов, этих этих, этих статуеток. Как раз именно здесь, в самом последнем фильме Возвращение в прошлое, в фильме Возвращение в прошлое шестое игра, как раз и была дуэль Хараза и Тимберна Злодея третьего фильма, который вернулся в шестом фильме Возвращение в прошлое, который является финалом. Как раз вот здесь и произошла дуэль Дмитрия Дятлова, главного героя франшизы Возвращение в прошлое, вместе с его злодеем. Точнее, заклятым врагом, Харазом Ильтимером Вот, и блок как раз дуэль. Я поставил сначала камеру. Поставил цифровую камеру сюда. И вот здесь начал махать мечом. Вот, а потом сфотографировал на телефоны, чтобы сделать впечатление, как будто я сражаюсь с золотнеем Харазом Ильтимером, С золотнеем по имени Хараз Эльтимберн из третьего фильма, который вывелся и в шестом фильме вернулся, да. Тем не менее, что и получилась как раз такая эпичная сцена. Вот, тем более, что и здесь некоторые сцены снимались и в «Возвращение в прошлое 2", ведь уже как бы в каждом фильме моем фильме "Возвращение в прошлое" моей франшизы, вот про, путеше... про путешествие по времени, которое вмешивается в ход истории, как раз снимались как раз все мои фильмы "Возвращение в прошлое", которые, когда путешествие во времени вмешивается в ход истории, чтобы исправить все. Вот. как раз снимались там, в самом известном месте, в Консульском замке. Правда, тут раньше, конечно, была, тут раньше была лестница, чтобы можно было подняться вон туда. Вот. Правда, не вышло, потому что там прохода нет. И там как бы места нет. Поэтому мы можем обозревать место наше дальше. А сейчас ребята пока мы уже можем покинуть консульский замок. Короче, тут фотографировались некоторые фоны для моего хромакея. для сцен возвращения в прошлое вот здесь, тем более здесь. Вот, тем более в конце пятого фильма мы моего. Мои французы, возвращение в прошлое, в пятом фильме, как раз имя Лоух, когда Лемрей II умер, вот, э, пожертвовал собой в конце пятого фильма, и место занял его древний русский, древний арийский, славянский воин Лоух, вот, трон, который получил имя Лемрей э, Лемри III, он занял его место, и трон находился именно здесь, правда, на слоеной помощи компьютерной графики, вот, поэтому мы можем спускаться по лестнице вниз, поэтому поехали. Остаться. Вот И тем более В фильме Возвращение "Возвращение в прошлое 4, Возрождение Сугдеи Дмитрий Дятов спускался здесь И его один слуга провожал И говорил, ну что же ты так стесняешься Дмитрий, тебе нравится? Когда Дмитрий Дятов по хотел попасть на пир Самого главного злодея Четвертого фильма Возвращение в прошлое Возрождение Сугдеи Тезальдуна Когда Тезальдун Князь, консул Сугдеи Самозванец Устроил пир И Дмитрий Дятов спускался здесь Вот Чтобы устроить Точнее, чтобы упасть на пир, который устроил князь, самозванец Тезельдун. Вот, в четвертом фильме Возвращение в прошлое. Вот. Как видите, вот такая красота. Также были сняты некоторые фоны были для фильма Возвращение в прошлое Два под крепостей. Вот как раз не были сняты некоторые такие были сняты были, однако были сняты такие кадры. Очень интересные. Как вот видите. Вспомнить моменты из моего фильма. Точнее, из фильмов моих, Точнее, вспомнить моменты из фильмов моей франшизы. Возвращение в прошлое. Может просто, просто нереально, это красиво. Поэтому двигаемся дальше. Поэтому уже мы обозрели нашу генескую крепость. Поэтому мы спускаемся вниз, идем по направлению. По направлению именно как раз туда. Либо как раз туда. Либо можем передумать и пойти в другое место. Вот. Как говорится, Дмитрий Дятлов жив. Меч Дмитрия Дятлова. Селен. Вот. Именно как раз еще в фильме Возвращение в прошлые два подземелья крепости некоторые думают, где же, в каком же месяце сидел князь Воморо на троне. в сколько крепости Вы ошибаетесь. Именно как раз по канону, по, по канону Возвращение в прошлое, все мои франшизы, князь Воморо сидел именно в палатке. Большой, в большом шабаше, халаты. В большой, в большом шабаше. Палатки возле Генеской крепости, потому что здесь именно на красном месте Генеской крепости, Сугдея на месте, предположительно, был когда-то город Сугдея. Вот, поэтому идем спокойно и тихо. Поэтому мы идем способом спокойно и тихо. Вот. И кто помнит фразы. Вот. Я знаю, что твой отец Алексей Дятлов. Из-за времени, которая привезет вас в прошлое, мы же сможем все исправить. Меч Дмитрий, Дмитрий Яковлев силен, и Дмитрий Яков жив. Я чувствую, что зло вернулось. Нужно так, чтобы приключение переродилось. Вот. Тем не менее, что и как бы... Так бы... Вот. И как говорится, что кроме этого, что после завершения моей франшизы «Возвращение в прошлое», я занялся работой над фильмом «Неведомые истоки», который, вот, который как, раз первый фильм вы, как раз первый фильм вышел 23 мая в этом году. А в этом году осенью, в конце осени этого года, выйдет продолжение «Неведомые истоки 2. Гробницы тьмы». Так что вот так. И поэтому ждем. А пока что мы, мы, мы вспоминаем моменты из, нашей, из наших фильмов, нашей франшизы «Возвращение в прошлое». Мои франшизы. Поэтому двигаемся дальше. А если кто помнит, из пятого, из пятого фильма Возвращение в прошлое 5 сокровищ Тавриды по фильму, точнее по сюжету фильма Возвращение в прошлое 5 Тавриды» как раз здесь, в то место, куда отправились в прошлое Дмитрий Ятло и Сергей и Сутиктат, был как раз проведен турнир, чтобы проверить Дмитрия Ятлова на его силу и прочность. Тогда в итоге Дмитрий Ятлов победил в турнире. Это происходило в, как раз на территории Геннадской крепости. В, фильме, в моем фильме «Возвращение в прошлое». Опять короче вреда. Вот. Дмитрий Ятлов победил. Тем более, что некоторые сцены также в фильме «Возвращение в прошлое» снимались и на, и на, и на крепости Феодосии. Поэтому, двигаемся дальше. Меньше слов. Мы решили посидеть ребята а то я сильно устал я даже выпил несколько гл гл гл гл глотков вина мне даже язык заплетается вот и мы решили присесть мы дальше как бы в эту сторону не пойдем потому что там неинтересно вот хотя может даже если интересно мы можем и пойти хотя тут написано что проход запрещен опасно для жизни поэтому вот поэтому можешь сбегать на ярмарку вот. И сразу сообщу, что седьмых, восьмых, девятых фильмов «Возвращение в прошлое» в моей франшизе и саги «Возвращение в прошлое» не будет. Вот, даже если они будут только только без главного героя моей франшизы, без Дмитрия Ятлова. Вот. И поэтому хочу еще сообщить, что э вот, потому что 666 фильмов уже сделано, поэтому дальше двигаться уже некуда. Поэтому мы останемся на ночевку этой судьи. Вот, и поэтому все будет хорошо. ребята, мы побывали в нашем месте мы, в моих фильмов из моей франшизы. Точнее, повторюсь, мы побывали в местах, где были моменты из моих фильмов, моей франшизы Возвращение в прошлое, поэтому мы обозрели наши места, вспомнили. Если что, можете пересмотреть мои фильмы, мою франшизы Возвращение в прошлое, очень интересно сравнить то, что я вам рассказывал с моими с моментами, снятыми в моих фильмах, моей франшизы Возвращение в прошлое. Поэтому, все поэтому с вами, ребята, мы не расслабляемся. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Оставьте комментарии, и что вы думаете, мы бывали ли вы на крепости, генерской крепости, особенно на летнем фестивале, генерский шлем, который был вон там, как раз вон там. общем, всем пока, ставьте лайки, и ждите новых выпусков, по, как раз, может даже в будущем мы снимем некоторые моменты, где происходили съемки наших фильмов «Неведомые истоки, когда завершим нашу, нашу трилогию «Неведомые истоки. Пока, ставьте лайки. Здравствуйте! Это у вас мечи, да? Можно поставить? Как видите, настоящие как будто мечи. Как будто из моих моих фильмов. Видели? Фолики всякие. Да? Спасибо. Спасибо. Ой такая фигишка складывается Ага, наконечник а, такой? а.